Запись для тех, кто у нас находится на ютубчике. Гайс, сейчас будут стримы на трово и на твиче. Так что, если что, ищите меня там.